Всем привет! Вы на канале Алекс Нека. И сегодня я вам покажу, как научные сообщества проводят свои лекции. Для того, чтобы создать свое научное сообщество, вам понадобится 60 тысяч вирт 10 тысяч у вас уйдет на создание, а 50 тысяч у вас идет на оплату своего научного сообщества. Вы должны будете оплатить свое сообщество на 10 недель. Каждая неделя будет обходиться вам в 5 тысяч. Вот отсюда выходят такие цифры. Вы можете рекламировать свое научное сообщество командой Unknown Send или на радио. Для рекламы своего сообщества вы можете придумать любой текст. Главное, чтобы люди туда шли. Я, например, придумал Академия Нек, проводит курсы финансовой грамотности в библиотеке 47. GPS-47 в скобках написал. И теперь вам надо ждать, пока к вам придут ваши ученики и будут у вас учиться. А также вам нужно купить микрофон, который можно купить в магазине 24 на 7 в разделе электроника. И вот я везде написала свои лекции, и теперь мне осталось только ждать своих учеников. Вот ко мне пришел мой ученик, он побежал за тетрадкой, чтобы ее купить. Далее нам нужно написать ему команду Dialing, которую он ведет. Потому что если он ее не введет, то мы не сможем принять его к себе в научное сообщество. А далее нам нужно написать команду Teach, и его ID. Этот игрок оказался новичком, поэтому мне пришлось ему всему учить. Я ему написал, что чтобы учиться, надо взять в руки тетрадь и сесть за парту на C. Как все это все сделают, можно будет начинать лекцию, но потом ко мне пришел второй ученик, который уже у меня учился. Поэтому мы начинаем лекцию. Лекцию можно начать командой Lecture. После начала лекции вам надо будет писать свою лекцию «Записал на биндер», поэтому мне проще, вы можете писать ее вручную. И вот мы закончили свою лекцию. После лекции все наши ученики получают бонус 20% в их зарплате на 6 часов, а наше научное сообщество будет получать 10% от их зарплаты на свой банковский счет. Как управлять банковским счетом я сейчас вам покажу и расскажу. А если вы узнали для себя что-то новое, вы можете подписаться на канал и поставить лайк. А также вы можете сделать это просто так. Вот мы приехали в банк, нам нужно идти в отдел банковских операций. Там самой нижней строчкой будет управление счетом объединения. Мы выбираем, и тут есть две вкладки. Одна это просмотр счета объединения, там будет написан номер объединения и сколько у вас денег и название объединения. А во втором вы можете снять деньги, например, у меня есть... 220 баксов на счете, и я могу снять, например, хочу 100 баксов снять. Сниму 100 баксов. И вот я их снял, они идут сразу мне в кошелек. Теперь я хочу закончить видео, всем удачи, всем пока.